Азим представляет новый мотоцикл Зоншин. Это модель ZS200GY3. Как видим, это light endura. То есть она не такая высокая, как все остальные. Она примерно 800 мм по седлу. Ну и большой плюс то, что мотоцикл реально лег. Двигатель 200 кубических сантиметров. Двигатель нижневальный, его мощность порядка 16 лошадиных сил. Он воздушного охлаждения. Вот. Имеет 5 передач. Коробка классическая. Первая передача вниз, остальные передачи в Опять же, установлена хорошая вилка. Вилка перевернутого типа. Она длинноходная. И спереди установлен дисковый тормоз. Видите, вилка. Хорошая, мягкая. То есть как раз для таких целей, как, как и создан этот мотоцикл. Для большей проходимости. Как видим, обода спецованные. Спереди 21 колесо. Сзади... Тоже, опять же, спицы. И будет 18 Также дисковый тормоз. Двух суппорта и спереди, и сзади. И Стоит моноамортизатор, который регулируется по преднатягу пружины с помощью регулировочных шайб. Вот. Также, вот, как видим, есть экстартер и масляное окно вот мотоцикл сделан спито, то есть мотоцикл не гремит, не, не тарахтит и опять же он, он и спереди и сзади он очень мягкий установлена приборная модель э, то есть ну по максимуму просто все сделано есть тахометр спидометр Будет указатель нейтральной передачи, чуть выше указатель э, самих передач, какая включена. В принципе, и все. Э, очень удобно то, что есть защита для рук. То есть, ну, Не всегда можно же ездить по, по асфальту, то есть по всяким проселочным дорогам, где торчат ветки и все остальное. Это будет очень удобно. Установлена галогеновая центральная лампа. То есть если она маленькая, это не значит, что она будет плохо светить. Светит она очень классно. Также установлены диодные повороты. Спереди и сзади. Работает мотоцикл. Очень тихо и работа двигателя такая очень мягкая. То есть и сам выход тихий, и работа двигателя. Опять же, установлен металлический бак порядка 11 литров по объему. Мотоцикл двухместный, есть ножки для заднего пассажира и, соответственно, ручки для заднего пассажира. Рост мой метр семьдесят пять, то есть для меня он отлично подходит. И, как я говорил, уже его легко очень держать. Сдержится он великолепно. Много остается сзади место для пассажира. опять же это очень Отличный мотоцикл. Вибрации практически нет. Все-таки двигатель с баланс валом и это очень здорово. Опять же, он очень легкий. И ездить на нем реально легко и приятно.